Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересный выпуск. Мы будем разговаривать про Сустанон. Сустанон 250. Хотя вот я встречал дозировку 300, 350 и встречал дозировку 200. Напишите мне в комментариях, кто встречал другие какие-то экзотические виды дозировок. Соответственно, прям короткая информация для людей, постоянных зрителей моего канала. Лайки и комментарии, соответственно, помогают продвигать этот видеоролик. У него будут, естественно, продолжения. Мы будем разговаривать подробнее о Сустаноне. Это не единственный разговор. Сегодня мы обсуждаем базовую информацию о Сустаноне. Вот. И дальше продолжим, соответственно, его обсуждать в этих рамках значит в чем суть суть такая что сустану это смесь эфиров да и если не усложнять вот я снимал как-то предыдущий видеоролик если не усложнять не уходить в сложную биохимию и обсуждение этих эфиров длины этих эфиров потому что когда не в рамках консультации, я заметил, начинаешь объяснять некие свойства, связанные с этими эфирами, разговор в комментариях доходит вплоть до обсуждения формулы. И это запутывает, во-первых, новичков, а видео у меня все-таки создаются исключительно больше для новичков, так как если, вы, соответственно, вы считаете себя профессионалом, я не думаю, что да, есть смысл прослушивать какие-то базовые вещи, вы просто можете открыть учебник по фармакологии и для себя там все подчеркнуть, все необходимую информацию. Если, соответственно, не спорить на уровне да, формул и составляющих, и их действий, там есть очень интересный хвост надролона, который всех запутывает, вот, то, соответственно, мы должны проговорить базовое. Информацию. Базовая информация, что это смесь различной длины да, действия так называемых эфиров, да, тестостерона. И каждый, грубо говоря, вот этот вот эфир, тестостерон, он является определенным препаратом, который действует ту или иную длину действия имеет. Вот. И э, идет, соответственно, это действие получается, когда вы колите сустаном по нарастающей. И получается, чем вы э, когда вы один раз укололи, то есть сначала срабатывает один эфир, вы можете сразу сустаном почувствовать, в отличие от да, того же, например, но в отличие от э, того же пропионата, будет заканчиваться действие, пока работ... закончится действие одного эфира короткого пропионата начнется действие там, нотаты и так далее. И вы соответственно постепенно препарат будет раскрываться и такая была задумка с установлена, что якобы не должно быть проседаний за счет вот этого постепенного раскрытия препаратов различных смесей эфиров. Также повторю, что видите, из-за того, что это коктейль из разных видов тестостерона, разные всегда встречались дозировки. Вот какое-то время были совершенно разные дозировки. И да, есть зарегистрированные с устаном 250, и в нем, ну соответственно, стабильное значение этих цифр. Но если вы пользуетесь черным рынком, то вот это вот. Минус тот, то, что, как правило, встречаются нестабильные цифры, и предугадать, как препарат будет раскрываться, очень сложно. Да? Но если вроде фармакология проверена, и вы в ней уверены, то препарат должен раскрываться ну, достаточно предсказуемо. Второй момент, я считаю, что на низких дозировках очень тяжело подобрать для набора, если цель набор мышечной массы, очень тяжело подобрать правильную дозировку, чтобы был ровный фон. Из о -о, плюсов, да, конечно, очень яркий рост мышечной массы. О -о, ну, просто по логике все-таки это относительно <с up mantenaho> <incit ,apan9> по сравнению с тем, что это вырабатывается внутри. Вас, да, яичками, это вы даже, если вы колите один кубик, это все-таки, ну, больше, да, чем стандартно ваш тестостерон. И, конечно, ну, вы чувствуете яркие такие значения э -э, в приросте мышечной массы, я имею в виду. Вот, потом, э -э, что нам нужно запомнить, вот самая яркая такая ошибка у новичков, на мой взгляд, то, что я встречаю на практике, помимо роста эстрадиола, да, бывают проблемки в том, что у нас и получается рост пролактина у некоторых людей. На курсе анаболических стероидов, в принципе, у некоторых людей встречается. И Я это связываю, вот у тех людей, кого я обследовал, это наличие... То есть, человек не знал, что у него есть пролактинома, да, что у него э, опухоль есть гипофиза. И вот как-то они чувствительны к экзогенному введению и начинают, видимо, вот себя ярче вести. Опять же, прямой связи я знаю людей, у кого была опухоль ну, доброкачественная, да, новообразование гипофиза. Это ну, опухоль, опять же, это в кавычках, чтобы вам было понятно, по сути, правильнее сказать, что это доброкачественное образование гипофиза. И они курсили, слазили с курса, и вот какой-то рост такого, тенденции к росту значительной и э, превращения из доброкачественного в злокачественного не было, но была тенденция гиперпалактиномии, поэтому вот имейте в виду, если пошел рост э, пролактина на сустаноне, то лучше сделать сразу МРТ-гипофиза с контрастом. Этот момент исключить. Ну, опять же, э, э, рост такой достаточно обширный, когда э, пролактин плохо гасится к то есть, когда вы вынуждены употреблять кабергалин ежедневно, чтобы погасить да, рост пролактина. Это все может свидетельствовать о том, что у вас есть аденомогипофиз. Вот, значит, далее, что нужно отслеживать? Как и на любом курсе, на курсе сустанона, нужно отслеживать кулограммы, сдавать, и реологию крови отслеживать. Только сегодня я отпустил пациента, который этого не делал и получил побочные эффекты. Далее, холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, триглицериды, холестерин общий. Все это дело нужно сдавать до курса и мониторить после курса. Если вы видите вышеперечисленные проблемы, то, конечно, их нужно решать еще до курса, а на курсе, и выяснить их причину, этих проблем, а на курсе все это дело нивелировать. Стараться, да, потому что так или иначе, рост плохого холестерина, он будет на курсе любых анаболических стероидов. Значит, чем что этот сустаном дает такое вот яркое, побочное, да, это из-за того, что все-таки эфиры накладываются друг на друга, есть такой небольшой, как бы, более, может быть, усиленный фон, если вы в неделю делаете более двух инъекций, да, всегда вот этот какой-то от остается остаток, Неясно иногда, потому что Опять же, с пациентами у меня, я сталкиваюсь, когда применяются сустанон, это бесконтрольное применение, то есть человек забывает сделать инъекцию вовремя, да, они у него съезжают, он путается, начинает запутываться, когда ему лучше колоть, начинает ассоциировать с тем, что нужно уколоть именно перед тренировкой, пытается подстроить перед под тренировки, что ну, абсолютно бессмысленно, естественно эти инъекции, ну, в общем, специфика разная, но всегда это э, какие-то обычно достаточно частые инъекции, но бесконтрольные, то есть не имеющие какой-то под собой логической системы. По-хорошему мы, конечно, отталкиваемся, если цель бодибилдинг, пауэрлифтинг, мы все-таки отталкиваемся от того, что мы хотим создать э, ровный фон на низких дозировках, то есть это где-то около двух кубиков в неделю, ну то есть 500, если в неделю, опять же, считать, как это принято в спортивном спортсменов считать, значит, если это, соответственно, дозировки лечебные, то нам хватает обычно, соответственно, одного кубика, мы можем использовать какие-то другие препараты тестостерона, ну там по-разному бывает. Вот, но обычно лечебные дозировки, это все-таки с пожилыми людьми практикуются, вот, когда уже стоит диагноз явный, там, взрослой гипогонадизм, допустим, вот, мы человек, ну, идеально, я вижу на сегодняшний день это применение э, у пожилых с э, сустанома 250, как вот, в качестве такой пожизненной гормонозаместительной терапии для повышения уровня жизни пациента. Вот. И, и давайте перейдем к анализам, которые нужно сдавать на Сустаноне-250, потому что это очень важно. В первую очередь выпуск об этом и выпуск о том, о том что вы забываете, о чем говорят редко, да? Применение сустанона-250. Это, в первую очередь, повторюсь, кулограмма анализа до курса сустанона-250. Это, соответственно, анализ лип протеидов высокой и низкой плотности. Это у нас, соответственно, индекс хома ir Надо понять, что с инсулином, что с сахаром, потому что вы будете колораж повышать. И иначе какой смысл вообще использовать вам фармакологию, да, в спортивном смысле, если, соответственно, у нас получается, что как бы вы не кушаете, да, не дополучаете микроэлементов, не дополучаете белков, жиров, углеводов. Вот. Далее. Мы должны сдать общий белок. И в течение курса с устаноном, особенно если это первый курс с устаноном, мы должны периодически, все-таки, каждые три недельки пересдавать общий белок и ориентироваться. Много-мало, да, нужно понимать. И на это ориентироваться, сколько вам прибавлять белка. Потому что среди качков очень много споров, сколько мне есть белка. И вот эта дозировка белка, она рассчитывается из показателя вашего же общего белка. То же самое и, соответственно, с сахаром в крови и углеводами, и инсулином. То есть мы рассчитываем из индекса HOMO-IR, рассчитываем вашу потребность, в, собственно говоря, в углеводах, ориентируясь на HOMO-IR. Можно другие там ликированный гемоглобин захватить, сдать, а не просто там, допустим, ориентироваться исключительно на там дядя Вась сказал, что на курсе надо 4 грамма белка на килограмм тела есть. Здесь на курсе надо ориентироваться, конечно, на какие-то цифры, значения. По поводу жиров я бы ориентировался на, э, можно и индекс омеги сдать, и, соответственно, ну, на липопротеиды, если вы экономите хотя бы липопротеиды, смотреть и ориентироваться на них, потому что, конечно, с одной стороны, жиры нужны, а с другой стороны, если у вас гиперхолестериномия на курсе или гиперлипидомия, то, ну, как бы есть огромное количество жиров, никакого смысла нет. Вы просто можете заработать артросклероз на этом фоне. Поэтому здесь нужно ориентироваться обязательно на эти показатели. Эстрадиол, пролактин. Это понятно, что нужно сдавать гормоны щитовидной железы. Нужно сдать единожды до курса. И каждый бы курс, каждое завершение ПКТ, я бы сдавал гормоны щитовидной железы. Все-таки проверял. И не лишним, на мой взгляд, будет сдать селен и йод. Йод сдавать в моче. Так более показательно. Вот. Значит, и вот опять же, сегодняшний случай, вспоминая, Человек пришел, у него оказывается там субклинический гипертереоз, и он об этом не знал. Вот. И есть риск такого уже клинического тереотоксикоза формирования. Сейчас будем обследоваться. Там сдавал не все анализы, и пока не очевидны эти изменения. Парад гормон тоже было бы и Д3 неплохо сдать. Таким образом вы, соответственно, тоже поймете определенную механику вашего метаболизма, то есть парадгормон это гормон щитовидной железы, который в свою очередь баланс D3 регулирует, но туда же низированный. Все употребление всех анаболических стероидов влияет на реабсорбцию кальция и на реабсорбцию кальция влияет и парадгормон и D3. И играя соответственно этим кальцием, да, и будущими балансом парадгормона и D3, во-первых, вы можете избавиться от лишней задержки жидкости. То есть, если вы начнете терять кальций при оптимальных значениях парад гормона и уровня d3, это будет означать, что, соответственно, пора уже накидывать кальций извне. И наоборот, если вы увидите, скажем так, что у вас там кальций достаточно высокий, а d3 проседает, ну, это вопросы к тому, что экзогенно можно начать употреблять D3, но не всегда оправдано в виде больших количествах экзогена D3 и всегда стоит вопрос, а что же у вас, соответственно, если низкий D3 он не накапливается, что же с парадгормоном. Если у вас высокий гормон то это могут быть тоже новообразования в паращитовидной железе, и вам тогда необходимо исследовать паращитовидную железу и вообще возможно вот выявление субклинических или клинических уже явных таких заболеваний, да, приставка СУП – это значит до наступления клиники, но заболевание есть. И тогда таким образом, соответственно, получается, что вам нужно, может быть, заняться сначала работой с гормонами щитовидной железой, закрыть этот вопрос, а потом уже думать о приеме анаболических стероидов, дорогие друзья. И так как СУСТАНОН, опять же, обладает ярко выраженным действием, по нарастающей действие происходит. Опять же, ну, наверное, из скачков мне никто не даст соврать, что сложно не заметить действие данного препарата. Высокая такая достаточно анаболическая активность. Вот. То, что мы видим? Мы видим, что по, как бы ускоряется, да, как по принципу э, форсажа, да, всем известно в фильме. Э, машина включает вот эту вот закись азота, вроде бы ездит быстро но может и развалиться по дороге. То же самое. Если вы, соответственно, не регулируете показатели э, крови, другие сопутствующие, помимо там, эстрадиол, пролактина, все вышеозвученные, то, конечно, основная проблема может случиться с тем, что вы не учли всех биохимических реакций. То есть, например, надо помнить, что может случиться э, рост железа, да, вот, потому что многие препараты подобные, да, они у нас создавались для того, чтобы лечить железодефицитную анемию. Вот. И получается, особенно если вы пьете просто поливитамины, особенно с высокими дозировками, очень часто может повышаться уровень железа, а это может оказывать и токсичный эффект. С другой стороны, вы можете запустить процессы гниения в кишечнике, если кишечник был не готов к такому количеству приема белка. Поэтому здесь, на мой взгляд, анализ ХМС по Осипову и УЗИ брюшной полости перед началом курса будет весьма-весьма актуальным. Вот такой вот первый выпуск про сустанон. Тем, кому интересно дальнейшие выпуски, пишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Соответственно, пишите ваши вопросы, обсудим, что хотелось бы сказать. Дорогие друзья, мы только начинаем приступать к приему разбора препаратов. И самое сложное, на мой взгляд, резюмирую в конце, в приеме сустанона, это из-за того, что куча препаратов разной длины, определиться, какую дозировку вводить и как часто. Здесь очень много подводных камней, мы отталкиваемся от ваших анализов и от вышеперечисленной логики. Да, с какой скоростью идет реабсорбция кальция, с какой скоростью там растет железо, какая у вас колограмма, какой у вас холестерин, ну, и все-все-все остальное. Дорогие друзья, спасибо, что слушали меня, что подписались на канал, что поставили лайки. С вами был доктор Кравцев и да прибудет с вами здоровье.